Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр и партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Сергея. Ситуация следующая. Сергей планирует участвовать в торгах по банкротству. Он не состоит в браке, не женат и видит, что среди списков документов необходимо предоставить согласие супруга или супруги. Так что же делать его ситуации? И действительно, если вы планируете участвовать в торгах по банкротству, как физическое лицо, и вы состоите в официальном браке, вам необходимо предоставить согласие супруга или супруги для участия в этих торгах. Данное согласие необходимо нотариально заверить и предоставлять на каждой торги отдельно. Если вы не состоите в браке, вам не нужно предоставлять данный документ, и вам не нужно подтверждать тот факт, что вы не состоите в браке. Если у вас есть еще какие-то другие вопросы, пожалуйста, задавайте прямо под этим видео или задавайте вопросы в соцсетях или на нашем сайте. Мы всегда рады вам помочь и ответить на все ваши вопросы. Будьте профессионалами на торгах, зарабатывайте на торгах по банкротству. Всем отличного настроения и всем пока!